Это сайт drupalbook.ru. В этом видео мы продолжим достать главную страницу сайта Мы сверстаем блок твиттера Я подготовил небольшой модуль, который вы можете скачать с этой страницы Во вложениях Ссылку я прикреплю в описании видео Поэтому сможете перейти по ней и скачать этот модуль Этот модуль вводит просто последний твит с вашей ленты Он вводит его без стилизации, я не стал делать стилизацию с жирным шрифтом, с переводом ссылок на странице. Это просто учебный модуль. Для того, чтобы его поставить, вам нужно будет использовать композер, потому что этот модуль зависит от библиотеки Twitter API PHP. Такой командой это ставится эта библиотека. Но для этого вам нужно использовать композер. Почитайте о том, что такое композер, поставьте его. Он вам пригодится позже для установки других модулей, например, Drupal Commerce. Также вам потребуется настроить Twitter App Application. Этот Application вам нужно будет для того, чтобы сгенерировать ключ и токен. Эти токены и ключ вам потребуются, чтобы отправлять запросы на сервер Твиттера. Если вам не нужен этот модуль, вы можете просто стилизовать страницу как есть, без того, чтобы подключать свой twitter аккаунт а просто вывести обычный HTML. Но если захотите, все-таки можете поставить, скачать этот модуль, настроить его, создать application в Твиттере и подключить Твиттер, чтобы у вас отображался именно последний твит с вашей страницы. Модуль небольшой, простой, вам нужно просто будет его настроить и все. Все это в этой статье расписано. Теперь давайте перейдем к странице. Вот этот блок я вывел. Давайте теперь его верстать. Заходим, смотрим, какой у него адишник и переопределяем его в шаблон, чтобы прописать контейнер. Копируем название шаблона, который мы будем использовать. Делаем то же самое, что и делали раньше. Прописываем контейнер, оборачиваем полностью секшн в дополнительный контейнер. в класс контейнер. Чистим кэш, чтобы применился наш шаблон. Шаблон применился. Теперь давайте добавим стили. Посмотрим, какой бэкграунд нашего тива. Похоже, что этот цвет основной, который мы использовали для всех ссылок, для которого мы задали переменную. Если вы помните, в прошлый раз мы объявили переменную blue. Давайте ее использовать. В принципе, ее везде будем ее использовать. Создадим теперь еще один файл для нашего Twitter блока подключаем его и пишем стиль. Давайте на кроэдишник нашего блока. Пишем нашу переменную. Не забываем запустить галп. И добавляем теперь дополнительные стили, которые есть. Ну, в первый случае добавим color белый всему блоку. Добавим отступы по 70 пикселей. Сверху и снизу. И давайте сделаем то же самое, что мы делали с предыдущими тайтлами. Также сделаем черточку под тайтлом. Идем в 2 например как в about us и просто копируем стили. стиле единственное еще добавим font-weight 300 пикселей 300 единиц чтобы шрифт был немного потоньше сейчас он толстоват для about us потому что для портфолио например у нас тонкий шрифт отлично, давайте проверим еще какой у нас шрифт у текста 28 пикселей добавим 28 пикселей и тексту twitter message Я добавил класс leaderMessage в модуле. Давайте сделаем потоньше, на макете он более тонким. Ну да, он выглядит более тонким. Поставим тоже font-weight 300 пикселей 300 единиц И нам осталось добавить только теперь иконку твиттера Иконку твиттера мы будем добавлять с помощью шрифтов Мы будем использовать font-offsome Мы будем просто подключать его как shift. Этот shift содержит набор иконок. Видите, здесь очень много иконок. Здесь есть и Facebook, здесь есть и Twitter, Google+, ВКонтакте, например, Одноклассники и прочие социальные сети. Мы будем просто прописывать... Давайте зайдем на определенную страницу. Просто будем прописывать такой вот стиль То есть добавляем класс FA И FA и название иконки И автоматически будет рисоваться вот такая картинка Мы можем задавать размер этой картинки через font-size И у нас будет размер картинки Тот, который нам нужно То есть мы через font-size можем размер картинки задать. Также через color цвет для шрифта Мы можем задавать цвет этой иконки Можем переводорачивать ее, если мы захотим перевернутую иконку Можно наложить на нее background Изменить цвет все, что угодно, то, что можно сделать с шрифтами, с обычным текстом, то и уже в самом можем сделать с любой иконкой. Зайдем на шаблон. Контейнер. И добавим Twitter. То есть нам нужно будет не одноклассники, а Twitter. Также нам нужно будет подключить этот шрифт. Подключается он, как обычный шрифт. Можно загрузить в принципе его через CDN, но лучше всего подключить локально. Давайте скачаем его. Нажимайте Download. Просто качаем, закидываем в папку с нашей темой. Давайте создадим папочку Shift -ы. и закинемся на топсон Давайте выложим просто эту папку наверх. Нам нужно будет просто подключить CSS-файлик, например, font of some css Для этого просто идем в наш style CSS и подключаем его как обычный файл. Также через импорт. Здесь мы подключали через uru, но теперь мы будем подключать его как локальный файл. Давайте только типа, перенесем папочку fonts из папочки Booster в нашу тему. DrupalBook потому что bootstrap у нас все таки там папка для темы bootstrap мы все делаем в нашей локальной теме дочерней теперь подключаем shift font awesome, просто через импорт в нашем style CSS -файлике, css файлике. нам нужно подняться на один уровень выше до папки DrupalBook Там у нас будет лежать папочка Fonts, и отсюда мы уже из CSS -а подгрузим наши шрифты, Fonts, font awesome, CSS. Подключаем как обычный CSS файлик. Можно подключить мин версию Перейдем на страницу, посмотрим, что у нас все применилось. Вот видите, у нас появилась картинка, она, конечно, маленького размера и не выровнена по правой стороне. Сейчас мы изменим ей размеры. Давайте зайдем CSS. Зададим просто размер ей. Ну, примерно такого размера. Ставим ее Position абсолют по правой стороне, а нашему контейнеру зададим Position Relative. Контейнеру зададим Position Relative. С самой кнопка зададим Position абсолют и выруниваем по правой стороне. Right 0, top 0. Ну, Таким-то образом мы сделали иконку твиттера, поместили ее с правой стороны. В принципе, выглядит так же, как на макете. Думаю, на этом все. Спасибо за внимание, приходите к следующему видео, подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Drupal.